Всем привет, друзья. Диму говорю. Дим, Дим, говорю, не убегай, пожалуйста. Сегодня на рынок сходили. Короче, я еще порядок не сделала. Порядок вот делаю. Все везде. Перебираю вещи. У меня дети только проснулись. Купили сандалички а на аминке. Вот такие колоснюшки с бабочками. Диму поймаю сейчас. Дим, иди сюда! Короче, купили вначале э, размером побольше. Дима сейчас ездил на мопеде и поменял. Сейчас школу Давид убежал. Сейчас Дима пойдет. Давай, Дима, покажу твои сандалики. Нинарка меряет больно. Вы сейчас. Вот Диму, вот наш красавчик. Иди сюда. Чего стесняешься? -то? А вот удинарочки такие, сандалики в садик одевать, со звездочка с, бл... с блесточками. Ну короче, второго бы взяли. В садик мы готовы. Сейчас папа пойдет, поедет, повезет их э, на мотоблоке в больницу. Сейчас папа. Сейчас дети с папой пойдут у нас э, в больницу проверить пуговку, да? Если все хорошо, дай бог то вы идете в садик. Анализы завтра сдаем и на следующей неделе в садик. У нас стирка, уборка. Выбирали Диме вначале синий цвет. Потом Дима такой, давай, мам, желтый говорит. Он надел желтый, прям четко на нем огонь. прям вообще. Синий не то. Я говорю, как рабочка, а вот это классно. Ты что, в спортивке пойдешь в школу? На да. ну, Дима, хорош, отвечай, нормально гулять он пошел. А, смотрит, проверяет, как ему идет. Нет, всегда не смотрит. Не Чё не идут? Чё не идет? Стильный пацан. Как, как называется-то? Star. А как ветровка? Но она дышит, говорит, от спортивки. Хорошо. Все отлично, сидит на тебе как плитой. Как Штаны вообще не огромные от спортивки, Дима. Они у тебя красиво сидят. Они не широкие. Красавец, парень. О, господи, у меня вылости. Короче, сейчас они, дети всех свозят. Я делаю порядок. Стирка. И мы идем в огород опять работать. Да, Динару посмотрите в огород не хочет. Магазин, а что тебе в магазине-то? А? Динара. Что в магазине-то все надо? Конфеты есть у вас стоят. Калачики есть. Картошка вон это. Толщенная, жареная, иди ешь. Что надо тебе еще? Туфельки вон купил. Какие ногти тебе? У тебя косметику папа купил. И ч, где у тебя косметичка? Это в садик. Туфельки. Ты на пушек. В садике будешь ходить. Клоснюшки. Потом на праздники мы тебе купим еще красивые туфели. Хочешь? Хочешь? Договорились? И уставниваемся. Иди сюда. Примирение сделаем. Иди. Динара, иди сюда. Все тогда. Мама не купит тебе красивые тупеньки. Амина, иди сюда. Давай, умница. Иди к маме. И так кто лежит у нас? Девочка такая. Ой, какие у нас ямочки. Да. Все, поползла, поползла. Да, Дериночка. Да, Дарина, да, Дарина. Че да. такое? Все, я мучился. А че ты? Ну? Как, а ты да сейчас ты сколько времени? К 8.40. К 8.40. Время-то еще 8.10. Мама, Мама, часа 20 минут Мама сидеть дома. Дети. Ой, опять разные ножки одела. По-другому, по-разному. Диме, а, Давиду обещаю на следующей неделе спортивки взять. Не все сразу. Он у меня ладно. Он, я согласен. Туфельки надо поменять. Неправильно одела. Ой, как блестят они у тебя. Это в садик будешь носить, да? Ты сейчас одела, как будто у тебя ноги кривые. Расширилась. Расширилась. Что случилось, говорит? Сила. Да, сила. Она ногти хочет, Амина. Ага, да. Какие ногти, поспать, да? А? Я да, успел поспать бы. Я Выспался? Да. Хорошо. Я так, одесса, угу. А Ногти хочет Динара у нас Ногти хочет А вы купили что ли ногти-то, Дима? Ну папа, косметичку я когда купил Динарки с саминкой подарки-то А, нет Нет ведь? Папа говорит, купил Папа сказал, не надо это Да? Он забыл, видимо Купим, ладно? Сегодня, папа Завтра, завтра с мамой Завтра мы пойдем в больницу, анализ заодените, возьму, ладно? Вместе сходим, а то папа опять забудет. к хоть уже мальчик, понимаешь? Да? Все, мир, миримся. Молодец. Все, туфельки ты выбирай. А тебя тоже надо, чтобы На у ласточка. Иди с Богом. Свет выключи в прихожке. С Богом. Пятерки, что принес. Андрей меня учит доить козу. Я с маслом. Он говорит, молоком смачиваю руки. Он говорит, довица она хорошо. Ух, за руками фигарит. Кушай, кушай, майонез. Андрей для куриц сделал сушку нестись будут там. Так удобнее, да, Андрей? А старинка здесь. Красоту. Маленькая раньше помнишь, Андрей? Кушать поставишь и. И быстро-быстро надо было доить. Она быстро ее... Смотри, как визаться Целоваться любит, да? Бяша с ума сходит. Мухи опять из-за Посмотри. Бяшка там с ума сходит. Вот. Сегодня Андрей кашу сварил со свежей картошки. Для свинюшки. Отходит с садика, начали брать. Вон такая кашка, малашка. Отходы дают. Вот как работает. Литр. Литр в день дает, да, Андрей? А, больше. Побольше. Литр слишком. Это я принесла горщицу. Вот, Сейчас будем сеять Андрей перепахал а На участке, где картофель Вот здесь Где мы сажали Очень меньше травы там много было Да и Доблить надо Сегодня Викторию вот делала Не додела С детьми много не сделаешь Чуть-чуть осталось Постригала вот Надо золой завтра посыпать эти кустики собрать, сейчас водичку поставить. И вот здесь я не обрезала. Это у нас до самой зимы будет. Это Андрей в городе купил. Вот эта сторона. Вот до сюда. Это его, на все. А это знакомая женщина дала. Виктория говорит очень хорошая. А это наш. Здесь он перепахал, и сейчас я на козла приведет я буду а, сеять горчицу зеленый укропчик это надо будет на соленью, да, да, Римочка, да, солнышко пошли в теплицу, я вам покажу тепличку нашу покажем здесь бассейн будет горчица у нас зеленым зелено, да, будет как этот ковер Зеленый. Вот Давид у меня все есть раскидал, все культурно сделал. Солому надо будет тоже там накидать. Везде кругом трава. Светульки наши. Светики, семисветики. Обожаю. Вот это мелкие астрочки. Красивые цветы. Надо господа соседней. Ой, перец горький. Салаты делать надо начинать. Помидорки краснеют, вроде я наночи не закрываю, я Андрею говорю не закрывать. Ну что, помидоры есть, фитовторы, более-менее как трескаются, правда. Я их не поливаю больше, вот здесь. Это В некоторых местах. Вот смотрите, это куда вот растет? Ну куда этот арбуз растет? Смотрите, вот, ну. Ничего он у меня. Когда краснеть начнет? А его сорвать, если домой отнести, то он это. Ой, чернец раздарил. Нельзя трогать. Камера больно трогать. Ну вот все помидоры вот такие заровенные. Не краснеют. Думаю. Надо полеть их чем-нибудь. Это зеленки. Это мне моя знакомая Марина. С нашего, с нашего поселка дала зеленый помидорчик в том году. И говорит, попробуй. Но я попробовала. Э, я не попробовала, я их оставила на семена, и вот они у меня растут. Ну, очень вкусные. Ночью мы поели их до отвалу. Мне понравились. И детям. Вот ну, помидорки наши помидорочки. Короче, вот так вот. Ну, краснеет, пока погода позволяет. Они краснеют. Все, молодец. А? Что делать? Погрязну. Васька у нас очень любит козе молочко. Он с ума просто сходит по нему. В ведро лезет ведь. Одной тарелки ему хватит, нет, ведь по две пьет он. Потом ходят довольно. Там еще ведро ведь у нас. Сегодня мешок выкопали. Еще картошки. Это домой унесем. Кушать. Ну, первую сразу будем это кушать. Ну да. Да. Сегодня-то не надо. Ай, надо. Завтра суп с утра сварю. Надо, надо. Будет песню петь. И горчицу селить. Это что у меня? Вот так надо здесь Вот этот закуточек здесь тоже. Надо да. а, да, еще раз. Ну, картофан здесь еще, Андрей. Ладно. Да. И будем, дай бог, ковер появится у него.